Ну что, око за око, следующая у нас миссия, планета Чар также. Наконец я вновь стал единым целым и вернулся к вам. Коварные протосы осмели убить бесмертного. Таплиеры, сразившись за жар, мне похожа на своих соградив. Их темная энергия, подобно моей, она их.. Учинило мне вред, и все же слепая гордость протасов принесет им погибель. В тот миг, когда убийца по имени Зироту напал на Заша, разум Тамблиера соприкоснулся с моим, и мне открылись все его тайны. Теперь мы ясно видим путь на родину протасов Айю. Наши поиски увенчались успехом, дети мои. Скоро Айур будет наш. Сперва нужно обезопасить нас от темных дамплиеров. Церебрал, устроил ловушку для наших врагов. А Герриган приведет их к тебе. Hmm. Я так понимаю, нам нужно уничтожить базу протоцов, соответственно, да, и так сделать, чтобы ни один темный тамплиер не сбежал. При этом Керриган должна выжить. Ну, соответственно, Керриган у нас будет отдыхать. Опа, что, тут несколько баз. Вы можете быстро перемещать на земные войска между колоннами с помощью каналов Нидуса. О, каналы Нидуса, наконец-то мы дошли до такой технологии. И тут у нас, кстати, есть ультралиски. Вдвойне прекрасно. Так, ну что, давайте-ка начинаем развивать базу дальше. А, причем, мне интересно, зачем здесь инкубаторы нужны? То есть, чтобы я там создавал... Чтобы я создавал рабочих и сюда их перекидывал, наверное, да? Ну, я так понимаю, логически. Так, а куда они пойдут через этот нидусы отлично а, нет, это какой-то протоступ тут напал так, Подождите. а вот они вышли ну, все понятно все понятно давайте добывайте Так, ну давайте зайдем на них через пока что -то. ой ой Ой-ой-ой. Смотрю, они серьезно настроены, блин. Черт возьми, всех убили. Я никого не могу туда, да? Я только если буду перекидывать через порталы. Блин. А, темный тамплиер сбежал? Лол, все что ли я проиграл? А подождите, а как? Получается, вот этот путь... Вот это, да, вот эти две ключевые точки, они ключевые. То есть они не должны здесь проходить мимо. Понятно. Ну, так бы и сказали, я не понял просто, что имеется под словом сбежал. Я думал, это что-то имеется в виду там, типа, через базу они как-то пройдут или еще как-то, ну, понятно. Так, давайте-ка туда отправим Керриган, А этих двух ультралисков тогда отправляем. Так, да, надо настроить сейчас. Да -мо. Давайте пока что минералы. Так, собирайте здесь что-то. Увеличествуем. Угу. Продолжайте добывать быстрее, быстрее, быстрее. Так, они же тут еще будут пробегать, блин. Так что нам нужно как можно быстрее ум рождения построить. должны пройти. Они не должны пройти вот именно через эту точку, я так понимаю. Или вот именно на этот маяк они как-то заходят. Наверное, они на маяк заходят, типа, вот таким образом он уходит. Я так думаю. Так, ладно, дальше развиваемся. Давайте сюда бегу. Я сохранюсь на всякий пожар, вдруг они убьют снова каких-нибудь зернях, неожиданно. Неохота заново начинать. Так. Еще не построился, да, у меня утрождение. завершена. Ну, хотя нет, смысл тянуться от колонии слизи до сюда я, конечно, не вижу, наверное. Потому что я просто не дотянусь. Хоть как. Мне надо построить пещеру гидролисков. Так, надо бы построить вообще шпиль. для того, чтобы можно было а, послать муталистов хоть посмотреть карту. Я боюсь посылать кого-то из моих обычных юнитов. Вдруг их убьют. Их убьют, а мне потом нечем будет контролить. Так, кстати, наверное, тут не зря висел надзиратель, он же как детектор работает. Да, так что надо его оставить. Потому что темные тамплиеры же, они невидимые. что-нибудь развить мне. Например, улучшить атаку дальнего боя. А может быть все-таки, чтобы стреляли дальше. Платите-ка дальше, пускай будут стрелять. Я читаю чат, но а смысл читать то, что вы, по сути, ни о чем не говорите в чате. Поймите меня, я просто так читать чат не буду. Ну, именно вслух я имею в виду. Так, ну что еще рабочих. Плюс атаку сейчас дальнего боя поставим. Довольно быстро у нас развивается Не логово. Так, ребята, идите добывать. Надо сразу настроить, чтобы они сюда бежали, когда распавнится. Шпиль, ставьте. Так, может быть, спору колонию, я не знаю, будут ли здесь летать у нас ихние звездолеты? Так, нужно было бы еще одну эволюционную камеру поставить. А вот у нас пришел товарищ. Так, убили товарища. Сюда больше гидры Так, ну что Два моталиска сделаю Этого будет вполне достаточно То есть надо бы, наверное, надзирать Или парочку Хотя бы одного сначала Это вообще лимит прямо под завязку Уже забит Так, давайте, ребятишки, полетайте, посмотрите. Угу, справились хорошо. А в чем еще раз задача у меня дополнительная? Уничтожьте базы протосов. То есть я должен обороняться, дополнительно еще атаковать. Окейушки, я понял. Я понял прекрасно вас. Есть у них выход отсюда. И причем это, оказывается, база совершенно рядом с моей другой базой. То есть давайте-ка я здесь разовью армию еще здесь зергов сделаю, их пошлю в этот э, логово Ниндуса, а нет, канал Нидуса, Через него уже выйду на эту базу Ну окей, пока что эту базу будем зачищать, пускай металлисты отдыхают, вылечиваются Ага, они сюда пришли. Ну, можно, в принципе, слонов, я думаю, отсюда убрать. Хотя надо в то же время, мне все равно гидрипа побольше. Без гидрипа там вообще жопа. Потому что там летающие свинины. Назирателей не хватает. Все, хватает теперь. Ну, попробуем такую армию напасть. Домой. Так, отсюда убирайтесь. Угу Так, можно было бы часть отрядов перекинуть обратно домой. Потому что тут-то совсем мало у меня солдат. Защиту прибавлю. Так, экстрактор у нас появился. Сейчас еще сделаем улучшение больше будет рабочих Ой -ой -ой -ой. у нас тут что-то сильно много оставил. да и что-то тут сильно много прям очень сильно много так что отходим домой так у нас есть ультралиск возможность найма что нужно для найма ультра ультралиска я уже забыл улей ультралисков требуется улей Требуется улучшить доуле, а для того, чтобы улучшить доуле, надо построить гнездо королев. Давайте-ка строим гнездо королев. Так, здесь у нас наконец завершается построечка. Давайте-ка быстрее больше добываем ресурсов. Потому что пока что меня ситуация не сильно удовлетворяет. По ресурсам. Считаю, ресурсов очень мало. Правда, тут, блин, и кристаллов-то не сильно много, скажем прямо. По сути, тут это такая побочная база, блин, которая не будет приносить мне достаточно много ресов новых. А так. Так, ну это мы базу разведали. Может быть, есть еще одна база и тут рядышком. Давайте посмотрим. Преобразуем вули, наконец-таки. Так, давайте добывайте еще дополнительно газок. Еще, наверное, парочку я перекину сразу рабов. Давайте сюда, на газок. Это тогда бесполезно получается. Все, хватит, я больше ничего не буду делать. Отлично, я думаю, что хватит уже базы укреплять эти, ну, то есть такие маяки, потому что они укреплены достаточно хорошо. Я считаю, что тут ни один не пройдет противник просто так. Ага, смотрите-ка, тут еще одна база. Причем, причем, причем неплохая база. Неплохая база. Тут еще дополнительные кристаллы есть. Так что есть смысл э, взять сейчас... Блин, вот это я зря сделал. Взять, собрать армию и напасть вот на эту базу. Так, требуется улей. Хрен тогда с ним. Блин, не знаю, куда этих рабов. Тут сильно мало места. Лучшие. Так, давайте сразу целую кучу надзирателей сделаю. Так, слонов я отсюда перекину. Давайте туда. Я хотел еще ультру сделать. И мне для ультры надо много... А, хотя мне уже не особо много и надо. Мне нужно только построить пещеру ультралисков. Строим, давайте-ка ее. А что я еще могу нанимать? Канал Нидуса, да, можно построить, кстати. Ну, хотя бесполезно сейчас. Канал Нидуса. Хотя эволюционная камера, но это уже, наверное, тоже не сильно будет эффективно. Потому что у меня уже развитие, по-моему, одной ветки полностью закончено. Так что, наверное, не будем этого делать. Так, вы втроем уходите отсюда. Так, до доразвиваю да, армию. И всех этих, все всех этих ребят, короче, перекидываю на фронт. Да. Что-то где-то нападение было. А, внизу. Все, Карриган уже расправилась с ними. Заходите давай в канал Унидусы, чего там встали. Всех сюда почти что. Улучшение почти что закончены. После этого, когда они закончатся, закончатся улучшаться, я пошлю, пошлю войска в атаку. Можно было бы, в принципе, еще ультру сделать. Дополнительно. Кстати, кстати, кстати. Мне же надо развить улучшение, да, на то, чтобы они выкашивали просто здание. ой, -ой, -ой. А у нас уже весь очень мало Тут у нас виспен добывается, я смотрю, не в полную силу. Вот в этом вся и проблема. Отлично. Ну все, этой армии можно уже рашить. тираж ой, ой ой ой ой ой ой ой мочить этого засранца быстрее Ух, сколько они понаставили их ебт вашу мать жесть просто минуса офигеть но все-таки выписали их но я не ожидал что они Поставить этих слоников, чтобы они защищали свою базу, ему. Ну, явно мы выиграли уже. Ну, то есть, ну, вынесли полностью ихнюю базу, я так думаю. Хотя, подождите, тут я смотрю, наблюдатель летает. Если приглядеться, видно, что наблюдатель летает. Воу-воу-воу! Вы так начали нагло прям борзить. Так, давайте оставим тогда где здесь на оборонение. Все, вынесли наконец-то их настроение. Завод производства этих слоников. безупречной храбрости запомни прислужница зергов, мы нападаем из теней вовсе не от того что боимся сражаться при свете дня отступи пока еще можешь ты переоцениваешь себя темный тамплиер я не какой-то беспомощный церебра которого можно убить под покровом тьмы я королева клинков. Один мой взгляд испепелит вас. Ты и твои сородичи утомили меня. Готовьтесь к смерти. Такс. Улучшаем муту. Потому что, как мы видели, у них есть слоники. А слоники это просто жесть. Можно, в принципе, их развести с помощью муталистов и королев. Как я уже, в принципе, один раз делал. Э, в одном из предыдущих выпусков. Блять. Очень больно блю, бьют слоники Просто жесть как больно Поэтому с ними воевать мне совершенно неохота. Так, там кстати есть еще одно рождения, Можно было бы его забрать Наверное, не стоит атаковать моими ультралистками эту базу Да, не стоит Даже потому, что у них там просто навсего с, с воздушные отряды. У них нет такого, чтобы можно было чем-то их контролить Ах ты сука, а Ни хрена он нарубал! Жесть! Одним штормом просто вынес все. Сука, вот это имба. Да и я просто даже не особо следил за тем, что там происходит. Так, идем пока что эту базу защищаем. Поставить бы еще один шпиль. И надо поставить еще один, я думаю, инкубатор. Так, ну и в принципе улучшить было бы неплохо ближнюю атаку. Детектора вроде не убили, ну хорошо. Илан Детекшн мы не уничтожили Так, меня спросили, я, блин, так и не ответил, прошу прощения Типа, какие стратегии люблю, вообще, какие жанры мои любимые ну, в принципе, у меня только стратегии, любимый жанр, да РПГ Можешь просто посмотреть видео на канале, ты прекрасно поймешь мой стиль Мои, мои любимые видео Мои любимый видео, что я уже несу Мой любимый вид игр Так что так Еще раз сохранимся Боюсь они будут сейчас штормами Меня просто Закидывать Тогда мне не поможет ничего По сути тут Только микроконтролинг Тогда поможет от штормов этого у меня, собственно говоря, пока что и нету. Такс. Улучшаем давайте-ка дальше. Пещера ультралисков. Ультралиски, то есть тут не улучшается, Ну, понятно. Они как есть ультралиски, так и остаются ультралисками. Так, у меня уже забинет намного цифр. Своим эту базу. Пока. сюда добывайте виспена мне виспеновый гейзер иссяк, плюс тут я смотрю уже жесткая очередь за кристаллами, так что давайте переведу рабов сюда ой-ой-ой кого у нас только тут уже нету я смотрю противник похоже вместе со мной развивается постепенно Так, Керриган, вообще лучше тебя отойти уже, я смотрю. Тебя то нафиг за, за контроль, и ты убьют, блин, еще будет вообще класс. Ну, в смысле, не очень будет классно. Так, королев надо. Эволюция завершена. Абсолютно уже, видимо, все у меня улучшения сделаны. Тут тоже, кстати, кончаются кристаллы. С этим надо что-то делать. Ну, эта база, конечно, сейчас добываться будет. Ну, а так-то у меня больше и выходит и нету добычи нигде. Та база закончилась, та база тоже закончилась почти. Все. Сушите, как говорится, весло. Надо, короче, готовиться нападать у меня, потому что а то... Так, будто они армию потихоньку сжирать, у них же там безлимитная просто нафиг армия. Это у меня лимит. Так, ну ладно. Я думаю, можно наконец сюда ребят перекидывать. Так, плюс надо, наверное, муталисков посоздавать. И ультралисков, кстати. Так, это незирателей не хватает. Мне говорят. Королева, давайте-ка сюда. Я что вам увеличил? Энергию. Угу, тут у ребят все закончилось. Увеличим мощь муталисков. Не, мне, кстати, осквернитель не сильно понравился. Он такой. Но он для большого количества войск предназначен общем там не для одного, не для двух там отрядов А прям очень много противников Много целей Так, симбионтов пока создавать не нужно. можно было бы, да, перекинуть туда двух рабов. Я смотрю, тут, тут жесткая очередь, а тут, наоборот, недоборы. Так, ну что, армия из муталисков. Давайте разведом Тут территорию, может, даже кого-то атакуем. Тут, короче, никого нету. Вот четко вот в этой границе никого нету. Вот тут, начиная, наверное, будут противники. Сейчас посмотрим. Ну да, тут жесткая, смотрю, позиция у врагов. Сейчас они наверняка попробуют меня атаковать. Да, конечно же, меня атакуют. Давайте, короче, создадим чисто армию муты, потому что, по сути, у него нет никакого контроля против воздуха. Вот, по сути, никакого. Ну, штормы, конечно, есть, но там уже я буду сам микрить потихонечку и буду отходить от штормов. Я же потеряю все равно много муты, если там шторм будет на... Но... По крайней мере, смогу отконтролить и не потерять слишком много отрядов. Потому что все улучшения у меня сделаны, надо атаковать, надо чем-то атаковать. Тут есть даже еще на крайняк у меня королевы, хотя их мало, надо бы гораздо больше, что ли, королев. Нет, давайте сначала посмотрим. Уже четко определим, где их позиции. Может быть, есть более очевидная цель. Так, это high ground. Ну, там, по-моему, ничего особо нету. Там есть, кстати, кристаллы. Ну ладно, давайте атакуем. Сейчас сюда еще королевы, не подкидываем парочку симбионтов. Наверное, хотел кого-то высадить, так и не смог. Там, кстати, тамплиеры бегают, видно, что внизу. Они ничего не могут сделать. Можно было бы туда направить одного детекшена. А, блин, я их улучшения-то не делал. У меня будет медленно примедленнее перец Так, давайте закапываем, Сейчас сделаю Потому что все равно уже ничего нет больше Еще больше надзирателей Так Будем атаковать вот это все месиво Три фотоночки стоит Все-таки больно будет Я думаю, что нет Давайте подождем, пока у нас будет детекшн Здесь на месте Конечно, будет лететь крайне долго. То есть что -то улучшение пока сделать. Ладно, чё, Давайте-ка все-таки атакуем. Потому что все-таки как-никак у меня войск очень много. Можно и пожертвовать несколько мутой. Хотя тут даже не пришлось жертвовать никаким. Отлично, снесли эту позицию. Получается, есть еще один доступ у меня к ресурсам, если что. Но я уже не думаю, что мы будем еще раз ставить базу. Думаю, того, что уже есть, хватит до конца этой миссии. Давайте атакуем пока вот эти еще фотонечки. Так, ну что. Вокруг противника все больше и больше моих войск. Все ближе и ближе к его горлу стягивается веревка, которую я на него нацепил. Скоро мы таким образом сможем победить. Но мне надо все равно детекшн. Детекшн крайне долго пролетит, сейчас лучше не доделаем. Уже детекшн здесь будет поблизости. Так, собираем всю муту. Плюс королев собираем. Сейчас посмотрю сначала, какие там войска. Ой-ой-ой, штормы. Неплохо. Not bad, хочу сказать я врагу. Он мне, получается, наверное, где-то три муты убил. Плюс своими штормами он очень много урона нанес. Тут, конечно, королевы должны были действовать. Я вот это зря сделал бы. Ничего, тут никого больше нет. Только одни фотоночки стоят вокруг. Ну что, пока что я нащупал, что у него обороны вообще никакой нету, то есть, я думаю, тут можно спокойно атаковать всеми войсками, штормов причем тоже, я так думаю, нету. Да, это ДГ, короче. не механизированные войска не может атаковать меня так я смотрю разогнался мой надзиратель давайте его сюда посылаем сейчас увидим этих темных тамплиеров которые там зажались сможем кинуть на них симбионтов, хотя по моему не хватает энергии энергии не хватает но ты на энергии не ну почему на некоторые хватит в принципе сейчас попалим где они или их уже, они то убежали что ли, или тут их и не было Да нет, я видел, абсолютно точно я видел тень То есть, так или иначе, какой-то скрытый отряд был Да, в общем-то, оборона у них никакая на самом-то деле была. Можно было спокойно открывать теми войсками, которые у меня были. Единственная проблема, вот это вот, как они называются, блин, так и не прочел правильно. Вот эти вот улитки, которые положили. Потому что они могли мне очень большие проблемы наделать. Вы? Сейчас вы познаете мой Типа тамплиеры сидели в Нексусе, оказывается, все это время спрятались. Но их все равно настигла, настигла смерть.